Добрый день, уважаемые коллеги. А, уже много сегодня было сказано про актуальность этой проблемы. Антологические заболевания до сих пор являются второй из основных причин смертности как в России, так и в мире в целом. И за последние 10 лет заболеваемость во всем мире выросла на треть. В 2020 году от злокачественных опухолей умерло более 10 миллионов человек. И э, в течение жизни онкологическое заболевание того или иного органа будут диагностировано у каждого пятого зрителя планеты. В России в целом э, ситуация приблизительно такая же, как в мире. Э, по э, причин, э, по рейтингу смертности онкологические заболевания также занимают вторую позицию. И в целом в, общий, в общей э, структуре смертности составляется выше 15%. Однако, если мы взглянем на динамику смертности, а не только заболеваемости, мы увидим, что как по данным а, Минздрава, так и по данным а, ВОЗ, смертность от злокачественного новообразований ежегодно снижается. И этот тренд а, является так называемой сменой парадигмой в лечении онкологических а, заболеваний, а, который связан с а, несколькими факторами. А, в частности, это появление... А, Появление изделий имеет значение а, для пролонгированного и безопасного а, инфузионного лечения. Это порт-системы для эстетического постоянного венозного доступа и инфузионные помпы. Это развитие а, сопроводительной терапии. Это появление новых групп препаратов а, для лекарственного лечения. А, то, что на сегодняшний день мы, мы имеем не только такую там, классическую химиотерапию, но мы имеем еще три группы препаратов, которые активно используются в лечении рака. И как следствие это все привело к тому, что начиная с середины 90-х годов активно развивается амбулаторная химиотерапия и ряд режимов, которые ранее, ну, ранее были возможны для проведения только в условиях стационарного лечения, теперь постепенно на постоянной основе уходят в дневной стационар. А, несмотря на Активное развитие амбулаторного проведения химиотерапии. Мы также должны иметь в виду и риски такого режима. В частности, это развитие немедленных и отсроченных осложнений. Под немедленными мы обычно вот, понимаем аллергические реакции различной степени, вплоть до анеклотического шока. Когда мы говорим про отсроченное осложнение, мы обычно имеем в виду кибридную отсроченную рвоту диарею с развитием гиповолемии и тромбоэмболии сосудов различной тяжести и локализации. Однако при равной клинической эффективности с стационаром круглосуточного пребывания, если мы смотрим на амбулаторную химиотерапию, мы можем увидеть, как экономические преимущества, в частности, это снижение стоимости одного курса до полутора раз, это психологические, которые выражаются в том, что у пациента значительно снижается условно-рефекторная рвоты и тошнота. Они могут воспользоваться поддержкой и присутствием кругу родственников, детей. Они могут продолжать жить и работать в привычном для них ритме и не выпадать из своей социальной жизни. Могут продолжать работать и так далее. И эпидемиологические, которые особенно актуальны на сегодняшний день, это минимальное взаимодействие с госпитальной флорой, что особенно важно для пациентов в миотоксическом периоде лечения. Что касается организации работы дневного стационара лекарственного лечения, в институте имени Дерцена все отделения, где проводится химиотерапия, входят в отдел лекарственного лечения опухолей. Там находятся а, как отделения непрофильные, то есть это обычно хирургические, хирургические отделения, абдоминальные, торакоабдоминальные и другие, где а, после хирургического вмешательства обычно проводится один-два курса адюванной химиотерапии. Это два круглосуточных а, стационара отделение химиотерапии отделение высокодозной химиотерапии с блоком эксплуатации костного мозга и дневной стационар, где в амбулаторном режиме проводится лечение пациентов. Нормативные документы, на которые мы опираемся, в принципе, я не буду отдельно останавливаться. Естественно, первое основное – это федеральные законы Российской Федерации, в частности, федеральный закон номер 323 об охране здоровья, Граждан. Это указы, постановления правительства Российской Федерации, затем приказы Министерства здравоохранения, Санпины и наши внутренние документы, которые регламентируют деятельность. Штатное расписание включает в себя за отделением старшей сестру, 4 врача-онколого-химиотерапевта, один врач-хирург, который а, у нас занимается установкой порт систем а, Это 6 процедурных сестер, одна операционная, один администратор по работе с пациентами и две санитарки. А мощность и коящий фон тоже достаточно стандартная. Это один процедурный кабинет, который оборудован выписанным шкафом. 5 палат, 6 метротипических кресел и 26 кольт. Виды лечения, которые проводятся на базе дневного стационара, это химиотерапия цитостатиками, это гормонотерапия, таргетная терапия, биоиммунотерапия, а также поддерживающаяся проводительная терапия, которая сама по себе не является типическим противоуполевым лечением, но также влияет на качество жизни пациентов и косвенно на исход лечения. Как вы видите, по динамике поступлений пациентов с 2018 по 2020 год мы наращиваем мощности, при этом основная их часть приходится на пациентов, которых мы лечим в рамках госгарантии по системе ОМС. В 2020 году мы перевалили за 5000 госпитализаций за год и, в принципе, делали больше, чем отделение химиотерапии, чем пациона. Как происходит организация движения и максимализация пациентов а, от момента заключения консилиума а о вот том, что пациенту положен та или иная лекарственная консультовая терапия до момента, когда он к нам ложится. В первую очередь а, мы начинаем с консультации врача-химиотерапевта, который опрашивает пациента, дает ему памятку по необходимому набору анализов для госпитализации. А, когда пациент приходит на в назначенный день на госпитализацию еще раз врач его осматривает, проверяет, насколько по актуальным анализам он готов к проведению химиотерапии. Если все в порядке, то заводится история болезни, после чего медицинские сестры у пациента контролируют температуру и артериальное давление. Первую госпитализацию пациенту пациента устанавливается под система а, и проводится лекарственное лечение. И затем уже в день проведения этого лекарственного лечения имеется дата фиксированной госпитализации а, с, ну, согласно выбранной схеме лечения, а, к которой пациент также должен а, собрать определенный комплект анализов. А, командная работа у нас ведется не только в рамках мультидисциплинарных принято говорить на команды, врач, медицинская сестра, регистратор и так далее, но в команду также включен пациент, потому что без активной работы пациента, без включения его в эту команду, без понимания пациентам, какие могут быть нежелательные явления в процессе лечения, ни о какой эффективной работе речь, конечно, идти не может. А как происходит организация работы в рамках а, уже согласованной госпитализации, как производится порядок разведения и введения лекарственных препаратов. После написания листа назначений врачом, лист назначений проходит контроль у заведующего отделения, и только затем направляется в процедурный кабинет. Ни одного листа назначений без подписи за отделением мы в работу не берем, и, соответственно, это такой док-контроль над такими там, человеческими ошибками. А, затем проводится полис назначения а, маркировки флаконов и разведение антиметик. Параллельно с этим процедурная медсестра а, ставит катетер либо губера в код. А, та медицинская сестра, которая занимается разведением антистатических препаратов, а, еще раз проверяет расчет концентрации на рост, вес, площадь поверхности тела, после чего... А с чего разводим достать. и затем а вторая, а, вторая медсестра уже по разведенным препаратам еще раз проверяет дозировку. Так происходит маркировку флаконов. А, отдельно хочу заметить, что это не пациенты, имена и а, номера истории болезни взяты из головы. Вот. А мы используем термопринтеры для того, чтобы по листам назначений формировать из нашей информационной системы. Такие наклейки на флаконах, в которых отражена максимальная информация по пациенту. дальше будет более крупно. Что, что обязательно указывается на наклейках? Обязательно указывается полная фамилия, имя и отчество пациента. Обязательно указывается номер истории болезни, препарат, который будет введен, его растворитель, дозировка препарата дата и время назначения и лечащий врач, который назначил данный препарат. Сделано а, это для чего? Поскольку у нас достаточно большой поток, у нас присутствует очень много однокоминцев, иногда встречаются полуменцовки вплоть до отчеств поэтому мы в обязательном порядке а, перед началом лечения уточняем у пациента его имя, фамилию, отчество и дату рождения. Уточнять а, вот, это нужно обязательно в формате следующем. Не мы спрашиваем у пациента, вы, там, Иван, Иван Иванович, а мы подходим к пациенту и спрашиваем вашу имя, фамилия и отчество, и год рождения. Он его называет, мы сверяем это с, а, с флаконом и наклейкой. Если все правильно, то инфузию может проводить заказ. А для чего указывается лечащий врач? Это сделано на случай, если а, разовьется какая-то нежелательная Реакция для того, чтобы любой из процедурных нецестерий а, или медбратьев мог увидеть, что за речебач назначил данный препарат, к кому врачи относятся этот пациент и своевременно а, его об этом мог Как у нас происходит разведение лекарственных препаратов? А, вся работа производится обязательно с использованием а, ламинарного шкафа, обязательно с использованием полного комплекта защитного средств личной защиты. Да, то есть это шапочка, это двойной комплект перчаток, это одноразовые партики либо палаты, маски, безусловно, и э, очки, ну, кроме тех, кто уже в очках, потому что, к сожалению, вторая пара не всегда, э, не всегда ее нужно на себя надеть. А, у, нас а, у нас организован контроль а, в переносимости препаратов. То есть медицинская сестра не находится в палате постоянно, но не менее чем каждые 10 минут она, она должна проводить обход в палат, она, она должна взаимодействовать с, с пациентами, она должна задавать им вопрос, как они себя чувствуют, как проходят инфузии, них какие-то неожиданные реакции, как бы что-то, что отличается от нормы. Мы ввели стандартные схемы при медикации, которые согласованы с ä, руководителем отдела лекарственного лечения. И обязательно в начальной рабочей смены ä, мы готовим ä, лоточек, в котором уже набран ä, полностью картошоковый набор. То есть у нас ампулы с ä, адреналином, с ä, кортикостероидами и с уже готовых к использованию и в случае развития какой-то нежелательной реакции, в случае подозрения на амфлексию. Любая медсестра знает, где лежит есть, платок уже подготовленный и относит его в палат. Таким образом, мы экономим время на перемещениях между процедурным кабинетом и палатами для того, чтобы, чтобы подготовить что-то для экстренного декупирования этих и, как я уже говорила ранее, контроль всех выступлений у заведующего определения для минимизации риска ошибок COVID-19, безусловно, коснулся нашей работы. Мы ввели определенные изменения. В частности, у нас введен запрет на сопровождающих, кроме отдельных случаев, если это, например, пациент на коляске, если у пациента есть ряд физических особенностей, которые не позволяет ему а, получать это лечение самостоятельно. А, на текущий момент мы отдаем предпочтение схемам, соединенными дозоинтервальными режимами, естественно, при соблюдении всех клинических а, рекомендаций по эффективности, а, соблюдение режимов курсования и проветривания в течение рабочей смены и обработки кровати после каждого пациента антисептиками, измерение температуры, безусловно, и контроль а, либо по ПЦР, либо по наличие антител а, без а, новой коронавирусной инфекции. А у меня все, коллеги, спасибо.